Друзья мои, всем привет! Ну, наконец-то это случилось. С 2014 года я планировал мероприятие, которое сейчас, наконец-то, я реализую. Это стройка. Стройка у себя на участке. На данный момент я буду заниматься постройкой вот этой вот небольшой студии. Размер строения 3 на 6 В этой маленькой студии нужно уместить одну комнату, в которой можно будет поесть и поспать. Также сделать небольшую кухню и сделать санузел. Полы мы уже утеплили. Данную постройку мы сделали еще в прошлом году. Это был 2022 год. Закрыли крышу, сделали полы, сделали стены. Также установили два окна и входную дверь. Пока по стенам вот такая вот у нас картина. Закупил заранее утеплитель, пока цены не подскочили. Кстати, успел вовремя. Здесь у нас стена в соточка. С помощью нее мы будем делать утепление, в общем, стен. Пол мы уже утеплили, потолок мы уже утеплили. Также будем использовать пароизоляцию. В этом году я планирую грандиозную стройку. Помимо вот этого строения у нас еще за окошком, вон там стоит фундамент. Там тоже мы будем в этом году поднимать. Это у нас будет банька, там 7 на 8 два этажа. Скоро нам привезут блоки, из которых мы будем делать стены. А блоки будут размером 20-30-60, но стандартный размер для блоков. Ну и о них я, конечно, расскажу вам поподробнее, когда это все уже будет происходить. А на данный момент я делаю студию. Кстати, еще один такой момент. Для того, чтобы сделать эту постройку менее затратной, мы кое-где использовали вторичный материал. Это у нас здесь полы. Полы мы Сделали из досок, доски мы сняли с одного объекта, завезли и в общем с помощью них теперь я вот здесь вот соорудил пол. Я его шлифую, делаю это с помощью алмазной черепашки для снятия краски. Ну в принципе получается довольно таки неплохо, с деревом она тоже справляется. Вот смотрите какие здесь неровные полы были и какие ровненькие полы стали. Потом все это мы закрываем. USB. Напольное покрытие будет, пока не определил какое-либо линолеум, либо какая-то плитка ПВХ. В принципе, можно использовать любой из этих вариантов, так как здесь все мы сделаем аккуратно, достойную подготовку. Но на стенах, я думаю, мы так и оставим USB, потому что, думаю, достаточно будет этого. Ну, если вдруг что изменится, я об этом сообщу предварительно. А проводка будет наружнее, потому что я не вижу смысла прятать ее в стены. Мы сделаем все красиво, либо декоративно кабель-каналах либо уже витает проводка, которая ну, сейчас уже модно. Пока такие вот планы. Сейчас начинаю заниматься. Точнее, доделаю вот этот один кусочек, который я уже сделал. Постеливаю здесь USB и потом уже начну утеплять эту стену. Кстати, вон там еще небольшие зазоры остались. Их тоже нужно будет закрыть. В процессе работ я буду показывать все этапы, которые буду тут проводить. Отдельно я создам канал в Телеграме в котором будут участники, которые захотят мне помочь, захотят поддержать. Также на этом канале будет дополнительная информация, полезная для тех, кто занимается стройкой. Будут акции, будут рекламации. В общем, будет много чего интересного. Об этом всем я расскажу в отдельном небольшом видеоролике, который тоже советую посмотреть. Там в описании будет написана информация для тех, кому это будет полезно. Я пока начинаю работать, сейчас, в общем, занимаюсь сначала, закрою зазорчики, потом дошлифую и, в общем, стена. Сколько сегодня успею, столько сделаю. И, кстати, вот этот плейлист будет называться «Моя фазенда». Я уже его создал на канале «Перестройка 116», там он есть, и постепенно я буду выкладывать видеоролики с этой фазендой. Промахи, потери, неприятные моменты, об этом тоже всем буду рассказывать, потому что... Не все получается идеально гладко, так как стройка это мой первый опыт. В ремонте я уже давно, а вот в стройке, к сожалению, только вот начинаю. Если у кого-то есть а, больше информации про это все, то поделитесь. Я очень буду признателен тому, кто не останется равнодушным в моих начинаниях. Пока все, продолжаем. Так, небольшой видеоотчет, подшивку. С наружной стороны завершил. Сейчас фронтончик вот этот обратно подошью. И все. А теперь туда уже не дует. Классно. Итак, мы, в общем, продолжаем шлифовать полы. Сейчас нам нужно сделать вот до сюда. Положить один лист, зашить. И потом оттуда все будем передвигать и Зашивать и утеплять Эту стену Поверху я уже все утеплил Там прошел Разобрал с той стороны фронтон Добавил USB, Усилил И туда мы Вместо обычного утеплителя будем Использовать утеплитель Вот такой вот Это напыляем утеплитель Для того, чтобы закрыть всевозможные щели Которые могли остаться Ну то есть сделать герметичный Термос. Поэтому пока работаем в темпе, пока есть настрой. бежим дальше. Ну вот, частично мы пол зашлифовали. И теперь у нас USB нужно вырезать вот под этот кусочек, а потом уже целиком до сюда. Ну что ж, друзья, все. На сегодня я завершаю свой рабочий день. Вот здесь вот по краям я запенил. Это наносимый утеплитель, который легко можно даже засунуть в любую щелочку. Ну, завтра я займусь уже утеплением стены, так как на сегодня времени на это, к сожалению, не хватило. Но завтра уже полноценно можно будет этим заниматься. Вот, это был первый день. Это было первое видео. А впереди у нас еще ждет много видео, которых я буду делать ремонт в этой студии. Также буду потом заниматься стройкой, как вы помните. Вон там он у нас фундамент. Ну и в общем, обо всем этом будет на канале Перестройка 116. Пока ставим лайк, лайк, пальчик вверх. В комментариях тоже можете что-нибудь написать. И не забываем подписаться на канал Перестроек 116, если вы все-таки еще не подписаны. Меня зовут Ленар Гарипов. На этом все. Увидимся на новых видео. Пока.